Всем привет, дорогие друзья, с вами Демонкрафт, и сегодня со мной Александр. Всем здравствуйте. И это наш седьмой подкаст, в котором мы затронем некоторые темы, касающиеся группы ВКонтакте и некоторых проектов на наших каналах. Начинаем по поводу ССТ. Итак, недавно вышла шестая серия. Я надеюсь, вы ее уже посмотрели Кто не смотрел, бегом смотреть Хочу сказать, что у нас осталась последняя серия Это седьмая, она будет финальной И она планируется быть очень масштабной Как говорится, грандиозный финал И все в этом духе Ролики украли, то есть вообще на, на твоем канале Сейчас вообще большинство роликов теперь нет Только вот новый. Да, и очень много, большинство количества роликов Они были скрыты То есть, если вы большой фанат Того же Крава, Ворона Сейчас вы его на канале не увидите. Вы можете зайти в плейлисты, и некоторые ролики, которые были скрыты, вы их посмотрите. Допустим, вот КВ, я не знаю, я не хочу его сейчас аф афишировать, потому что в прошлом подкасте я говорил, что, возможно, мы сделаем какой-нибудь либо ремейк, либо продолжим после ССТ, нет. Он официально закрыт, Все. Его продолжать мы не будем, ни под каким предлогом. Так, окей, давай мы расскажем по поводу того, что мы, внимание, сделали реставрацию нашей группы ВКонтакте. Да, то есть больше Epic History Craft нету. Есть только Rose Gold Studio или же RGS. Поэтому переходите на группу, подписывайтесь. Сейчас там все сделано, вот максимально мы постарались, все там сделано. А, значит, ребят, у нас тут в этой самой же группе у нас есть очень много тем. Во-первых, вы можете с помощью этой группы зайти к нам в Discord канал, но мы о Дискорде немножко потом. В первую очередь, у нас там есть специальная тема, где вы можете задать какой-либо вопрос, мы обязательно ответим. Так что вы, ребят, заходите, мы там будем какую-нибудь информацию выкладывать. Так что это, будете в курсе всех событий. Вот долгожданная тема, которая у нас была давно в голове, но мы реализовали ее только сейчас. Мы создали дискорд канал Сейчас дискорд канал полностью функционирует, можно хоть прямо сейчас зайти. Заходите в ВКонтакте, в группу, там найдете обсуждение. Она полностью функционирует, тут уже есть какие-то люди. Мы сейчас сидим в этой беседе, так что, боже, заходите, мы с вами с удовольствием пообщаемся. Так, еще один пункт, который добавлю от тебя, это по поводу правил. На канале появились правила, я об этом писал, но сейчас я скажу это в видео. На канале есть правила, они есть во вкладке сообщества. Они достаточно банальные и соблюдать их, ну, очень просто. Так, отойдем от нас и немного... Перейдем к тебе. Реставрации подверглась не только группа, но и канал Александра. Я об этом говорил в ролике по Audacity: то, что Саша наконец-то реализовал все, что он планировал, и теперь занимается достаточно интересной деятельностью. В общем, да, я не претендую на какие-то супер-верховные межбожественные места, я просто хотел поделиться с интересной информацией. На самом деле, вот эти ролики, которые я начал делать по истории Гайс Мода, по Констракту, то есть нормальных роликов на нашем русском Ютубе я не увидел, абсолютно. Я видел какие-то ролики на Западном Ютубе, но это очень сыроватые ролики, там один ролик и две минуты идет, другой ролик по истории Констракта это вообще какой то слайд-шоу. Даже просто интересно, знаешь, кто не знает, просто, ну, поинтересоваться, а как это было раньше? А тот, да. кто играл, просто вспомнить, как бы есть. Прич... То есть это как бы контент, ну, почти что для всех. Ну, мне кажется, на самом деле это все. В принципе, да, если у вас какие-то вновь будут вопросы, обращайтесь. в ВКонтакте заходите. В Дискорд также захотите. Если вы хотите как-то принять участие в съемках каких-то либо сериалах, либо наших будущих проектах, вы также все в Дискорде, все в группе ВКонтакте. Напишите. Мы все это обсудим, поговорим. А на фоне у нас была не игра, как обычно. Здесь вы видели процесс создания анимации из 6 серии. Не знаю, зачем, почему именно это. Но, собственно, вот так вот. Ладно, я думаю, пора прощаться на все, что вы, можно мы ответили. Я говорю вам пока. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал Саши, ставьте лайки, пишите комментарии и вопросы. И к вопросам, если что не относится, как сделать голос кого-либо, это к, под роликом Audacity пишите, а под этим пишите только вопросы, которые как-то на которые как-то можно ответить, а не показать. Ну все. Всем пока. Всем пока.